Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Текущее состояние и приоритетные планы по дальнейшему развитию аграрной отрасли страны, а также предварительные данные по итогам первого полугодия обсудил глава государства с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Президент подчеркнул, что сельское хозяйство является приоритетом реальной экономики страны. Развитие аграрного сектора напрямую взаимосвязано с развитием регионов и отечественной экономики в целом. Сорумбай Джеймбеков отметил, что Министерство сельского хозяйства не должно быть лишь статистическим органом, а стать действенным локомотивом по продвижению реформ в аграрном секторе. Продолжит Тимур Тимиргалеев. Президент Соромбай Джимбеков принял министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркенбека Чудуева. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что сельское хозяйство является приоритетным сектором структуры реальной экономики страны. Развитие аграрного сектора напрямую взаимосвязано с развитием регионов и отечественной экономики в целом. Президент также отметил важность совершенствования законодательной базы, привлечения дополнительных инвестиций и применения научных методов в развитии сельского хозяйства. Во время встречи с президентом мы получили поддержку, что сегодня сельское хозяйство должен быть приоритетным направлением в реальной экономике Крымской Республики. Мы подтвердили, что мы будем делать акцент на развитие экспорта, на продвижение селхозпродукции на внешние рынки». Кроме того, Соромбай Джимбеков рекомендовал усилить работу по увеличению экспорта отечественной сельхозпродукции, в том числе с использованием экспортного потенциала в рамках ЕС и статуса ВСП+. Глава государства также отметил необходимость своевременного обеспечения поливной водой и активизации работы по строительству ирригационной инфраструктуры. Обратил внимание президента на внедрение умных решений и цифровизацию процессов в сельском хозяйстве. Глава Минсельхоза, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день в качестве главных приоритетов в деятельности ведомства определены три направления. Второе, на развитии пищевой промышленности мы показали карту, где было указано ряд предприятий, которые мы должны вести в действие. Значит, мы будем совместно работать с Кыргызским фондом развития, с Айлбанком и банком и гарантийным фондом по строительству и продвижению новых... 3. 2019 год, это был объявлен президентом Годом развития регионов и цифровизации. В рамках этого, на базе существующего государственного предприятия Айл Малмат, мы создадим новое предприятие, штатно численности тех же людей. Это будет называться Государственное предприятие ⁇ сельского сельскохозяйство ⁇ Я думаю, что эти работы, плюс мы будем делать акцент на... Семеноводство на развитие племенного животного, это все, я думаю, даст толчок развитию сельского хозяйства. Мы будем работать, мы будем, будем к лицу нашим тружинкам, которые живут в сельской местности. Активную работу по созданию благоприятного инвестиционного климата, а также повышению экспортного потенциала отечественных сельхозпроизводителей проводит Агентство по продвижению и защите инвестиций. По данным ведомства, в ближайшее время в республике будут реализованы четыре крупных инвестиционных проекта в агропромышленном комплексе. Они позволят значительно повысить потенциал аграрного сектора в регионах, а также создадут условия для повышения благосостояния сельских жителей. На эти же цели направлены и усилия по увеличению экспорта отечественной сельхозпродукции. Вместе с тем хочется отметить, что агентством сопровождаются также мелкие проекты, которые наши отечные фермеры, допустим, они к нам могут обратиться. Мы направляем таких именно заявителей в российский фонд в карантинный фонд, где они получают по льготному кредитованию финансирование и могут запускать свои собственные проекты. И сегодня вот мы собираемся именно это вот агентством проводится работа, собираемся экспортировать около 10 хозяйств черешни в Китай, также около восьми Тысяч тон меда это также в Китай, и мы планируем также запустить производство муки, которое, соответственно, будет экспортироваться в страны Восточной Азии. О том, что фермерам в регионах оказывается должная поддержка со стороны государства, говорят и сами сельхозпроизводители. Так, благодаря внесенным изменениям в подписанный в 2017 году протокол между Кыргызстаном и Китаем по экспорту черешни, логистический центр Great Forest, расположенный в городе Джалабад, успел экспортировать около 80 тонн местной ягоды в Поднебесную. До сегодняшнего дня в Китайскую республику не продавали фрукты из Кыргызстана напрямую. Мы первые, кто экспортирует черешню. Раньше предпринимателям приходилось отправлять местные овощи, фрукты через Таджикистан или Узбекистан. Наконец-то открылся прямой путь, чему мы очень рады. Активно развивается в Кыргызстане рыбное хозяйство, которое не имеет конкурентов со стороны ближайших соседей – Казахстана и России. Как сообщил президент Ассоциации рыбных хозяйств Ренат Досаев, за последние 10 лет производство рыбы в стране увеличилось в 25 раз. В этой связи специалист отметил необходимость и целесообразность развития отрасли по выращиванию товарной рыбы, ввиду ее востребованности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Однако для этого также необходимо привлечь инвестиции в промышленную переработку рыбной продукции. Вот, вот этот сектор переработки на сегодняшний день немножко отстает, то есть мы все-таки должны как-то э, побыстрее вот, вложить какие-то средства, ускорить производство переработки товарной рыбы, включая там значит, ну, замораживание, там, вяленое копчение, ну и консервы тоже самое. Вот. В принципе, буквально, мы так вот, по нашим планам, мы хотим где-то вот года через буквально 3-4 достичь вот массы производства товарной рыбы где-то до 20 тысяч тонн. Это уже будем говорить форель, форелевые, вот эти самые сеговые виды рыб. В настоящее время рыбными хозяйствами Республики ведется работа по поставке продукции на российский рынок на сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей. Договоренность об этом была достигнута в рамках 8-й Кыргызско-российской межрегиональной конференции. Также стоит отметить, что в текущем году минсельхозам будет сделан акцент на расширение сети кооперативных хозяйств, развитие семеноводческих предприятий, племенного животноводства и органического сельского хозяйства, что также должно послужить комплексному развитию аграрного сектора. Тимур Тимиргалеев, Рискальды Кукульбеков, Лтр Бишкек. В Бишкеке появились два новых мини-центра обслуживания населения. По данным мэрии, центры начинают работу сегодня. Один находится в здании главпочтамта на проспекте Чуй, 96. Второй в гипермаркете Фрунзе по улице Ауэзова, 1-5. В настоящее время в Бишкеке функционируют три мини-цона. Их отличительная черта – работа по выходным дням с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед с 14.00 до 15.00. Нерабочий день – понедельник отметили в мэрии. В мини-центрах можно получить ограниченный набор услуг, пособия Балагасюнчу, оформление паспорта, получение пин, вопросы прописки, выписка из чипа на ID-карте. Школа, построена в рамках программы «Газпром детям» может принять первых учеников уже в этом году. Однако не решен вопрос, кто будет владеть объектом. Компания «Газпром», согласно договоренности, передала ее муниципалитету. В то же время, ввиду некоторых причин, предлагается вернуть школу в частное пользование. О всех плюсах и минусах этого вопроса в материале Бекмамата Асамбекулу. Школа, построенная компанией «Газпром Кыргызстан», должна стать лидером в сфере школьного образования страны. Для этого созданы практически все возможные условия. Сам проект здания был создан индивидуально, с учетом географических особенностей места. В распоряжении 960 учеников будут современные образовательные классы с необходимым оборудованием. Целый спортивный комплекс, в который входят два бассейна, современный стадион с профессиональным покрытием, воркаут-площадка, атлетические и хореографические залы и даже настоящий скалодром кроме того в школе предусмотрена собственная обсерватория Полтора года и более 1 миллиарда рублей потребовалось для создания данного объекта. Согласно первоначальной договоренности, в минувший понедельник компания передала объект на баланс муниципалитета. Вслед за этим «Газпром Кыргызстан» предлагает перевести школу на баланс общественного фонда «Школа Газпром Кыргызстан». Предполагается, что стоимость обучения составит порядка 22 тысяч сомов ежемесячно. Предусматриваются льготы. Так, муниципалитету будет предоставлена квота в размере 20% из общего количества учебных мест. Мы предлагаем 20% передать мэрии города Бишкек для формирования квоты в размере 10% для лиц с ограниченными возможностями и 10% для детей из многодетных и малообеспеченных семей. 5% мы предлагаем формировать квоту из числа одаренных детей, победителей, олимпиад, призеров соревнований и так далее. Необходимо отметить, что содержание школы будет обходиться в 175 миллионов сумм ежегодно. Форма общественного фонда не подразумевает получение прибыли. Все заработанные средства будут направлены исключительно на развитие школы. Самофинансирование позволит поддерживать созданную инфраструктуру и обеспечивать образование на высшем уровне. Все э, зарабатываемые средства будут направляться исключительно на цели развития компаний, не получая распределения между учредителями. Учредителем общественного фонда является компания «Газпром Кургизстан». Создание инновационной школы позволит вывести уровень школьного образования на качественно новый уровень. Преподавательский состав будет проходить конкурсный отбор. Заработная плата будет не менее 30 тысяч сомов. Приглашенные специалисты из-за рубежа будут консультировать преподавателей, а школьные психологи будут тесно работать с учениками. У выпускников появится возможность получить аттестаты двух стран. 200 баллов на ОРТ, нашем крыльянским, это наша задача, которую мы перед собой ставим, да, он получит какой-то дополнительный сертификат. Он будет всесторонний развитый человек, это раз. У него будет возможность, во-первых, получить два аттестата, крыльянский и российский. У него будет возможность дать здесь ЕГЭ для того, чтобы поступить в российский ВУЗ. У него будет э, аттестат международного образца, потому что школа будет аккредитована по международным стандартам, то есть он может спокойно поступать в международный зарубежный ВУЗ. Согласно замыслу, переход школы на баланс общественного фонда позволит лучше реализовать созданные условия для учеников. Тем более, подобный опыт уже есть. Спортивно-оздоровительные комплексы, построенные компанией по всей стране, были переданы на баланс МСУ. Однако, по мнению представителей компаний, на данный момент должным образом поддерживаются лишь объекты в столице и Челпонате. Постройки объекта недостаточно, если не продумана программа дальнейшего содержания. Бег Маматосамбекулу, Турараранарпеков, ЛТР Бишкек. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.